Я вот до этого, прежде чем как принять, принимать решение, увлекался там всякими чакрами и ну, понял, что вот что-то вот с пятой чакрой, с фишутхой. Вот реально. И особого представления о дыхательных упражнениях ну, конкретного не имел. Когда мне прислали вот ссылку, я посмотрел... Там меня вот зацепила как раз таки вишутха, вишутха дыхания, и мне было очень интересно, что за это дыхание, потому что я понимал, что задал какой-то запрос, вот, мне нужно вот развить именно вот эту пятую чакру. И тут, бац, какое-то вот возможное решение моих проблем, и вот я решил это попробовать. Вот лично, тебе ну, вот лично мне еще больше всего понравилось энергодыхание, чтобы снимать блоки, чтобы почувствовать еще трансдыхание, да. Я им посоветовал обязательно попробовать, потому что, блин, не знаю, это вот самое, самое такой доступный и хороший способ избавиться от всяких там тревог и взять ответственность за свою, за свое здоровье, за свою жизнь это очень важно и это самая реально такое, ну, такая возможность